Что означают цифры на шинах? Какую информацию несут себе? Об этом вы узнаете, посмотрев данное видео. На всех шинах, помимо информации производителя есть и другие маркировки, обозначающие их параметры. Для примера рассмотрим стандартную маркировку шин 18560R 1482H 100XL. Первая цифра 185 означает ширину профиля шины в миллиметрах. Следующая цифра 60 считается высотой профиля шины. Но на самом деле эта отметка показывает соотношение высоты профиля шины к его ширине. Для наших дорог подходят шины с соотношением от 65 до 75%. Чем меньше это число, тем ниже профиль шины. Маркировка R говорит о том, что это радиальная шина. Есть еще и диагональные, но их уже практически не выпускают. Обозначение 14 — это внутренний диаметр шины в дюймах, в том месте, где она сопрягается с ободом колесного диска. Цифра 82 — это индекс грузоподъемности шины, допустимая нагрузка на одно колесо. Одна шина с индексом 82 выдержит 475 килограмм. Четыре шины вместе могут нести полностью нагруженный автомобиль, общий вес которого максимально составляет 1900 кг. В большинстве автомобилей на дверном косяке со стороны водителя есть информация о грузоподъемности конкретного транспортного средства, а также о подходящих для данного автомобиля размерах шин. H – это индекс скорости, который может обозначаться еще и другими буквами L – до 120 км в час, M – до 130 км N до 140, Q до 160, S до 180, T до 190, U до 200, H до 210, V до 240, Z более чем 240, W до 270, Y до 300 км в час. Буквы скоростной категории указывают на максимальную безопасную скорость, которую способна вынести шина при наличии идеальных условий в течение длительного периода вождения. Последняя отметка XL указывает на то, что эта шина усиленная среди своего типа размера. Такие шины имеют больший индекс грузоподъемности и большее рекомендуемое эксплуатационное давление. Учитывая все эти показатели, можно выбрать идеальные шины для своего авто. Чтоб вопрос не возникал, подпишись на наш канал.